В клубе «Одинец» Алексей занимается стрельбой из лука уже два с половиной года. За этот недолгий, казалось бы, срок успел достичь серьезных результатов. Серебро на чемпионате России и две бронзовых медали на чемпионатах Московской области. В этот спорт Алексей пришел по зову внутреннего голоса. Ему приснилось, как он натягивает тетиву и целится в мишень. Сегодня мужчина тренируется по 4 часа ежедневно и уже не представляет свою жизнь без лука. Это концентрация, это вообще, это, наверное, самый, если не ошибаюсь, нервный вид спорта. То есть он сосредотачивает, он отрекаешься от всего, когда стоишь на рубеже, и ничего тебя не беспокоит, только ты, с лук, мишень. В физкультурно-оздоровительном клубе «Одинец» занимается шесть лучников с ограниченными возможностями здоровья. Трое из них – мастера спорта международного класса, остальные – мастера спорта России. Стрельбой может заниматься практически каждый. Главное – желание. В частности, естественно, у нас все завязано но на верхнем поясе конечностей, и это основное – руки. Но есть спортсмены в России, которые полностью отсутствуют руки и стреляют ногами. Так что, в принципе, как таковых ограничений у нас по занятию этим видом спорта нет. Тренировки проходят 6 дней в неделю по 4-5 часов. Нагрузки нелегкие, но нормированные, где каждый должен выполнять свою обязательную программу. Стреляют как из классических луков, так и из блочных – более точных, быстрых и технически сложных. Для спортсменов подбирают снаряжение и оборудуют специальными элементами, учитывая их физические особенности. Мы сталкиваемся с тем, что каждый спортсмен с ограниченными возможностями имеет свои особенности травмы. И в этом и как раз и заключается основная сложность работы с ними. Потому что нужно подбирать либо спецсредства какие-то, чтобы их как-то обмундировать, там, сделать анатомические какие-то элементы, чтобы спортсмену было комфортно работать, именно стрелять из лука. Игорь в этом спорте 9 лет и уже многого достиг. Призовые места на чемпионатах мира, Европы и России, а также множество областных соревнований. Травма шейного отдела позвоночника не стала преградой, так как у него адаптированное снаряжение. В луке есть подразделение на классы. То есть, допустим, у меня класс W1, это самый низший, потому что ну, у меня специфика травмы, у меня шейный перелом шеи. То есть это поражение там, трех и более конечностей. Соответственно, я стреляю из блочного лука, но с некоторыми, так сказать, поправками. При благоприятной погоде тренировки проходят на улице. В остальное время в физкультурном зале Голицынской сош номер один. Занимается вместе с ребятами из Одинцовской спортивной школы. Эту практику ввели недавно, но она оказалась удачной как для возрастных лучников с ограничениями здоровья, так и для подростков. Дети, которые первый раз видят, сталкиваются с этим, они как смущаются. И в этой ситуации, когда они вместе, они больше социализируются. То есть они понимают, что это такие же обычные люди. С ними также приятно общаться и получать какой-то жизненный опыт. Спортсмены клуба Одинец могут не только поделиться жизненным опытом и стрелковым мастерством, но и научить радоваться жизни и идти к своей цели, несмотря на трудности и преграды. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.